<icana> a CIDADE NO BRASIL Дорогие мои девушки и женщины итак перед вами очередное мое видео видео любовный прогноз на июнь 2022 года для таких вот знаков зодиака с 1 по 6 то есть это видео для овен телец близнецы рак лев и девы Итак. Что будет, что не будет, прогноз будем делать на моих авторских картах, которые называются, колода называется Океан Любви. И внизу будет подсказка от Кассандры. Итак, что же будет? Что же будет? Вот так мы сделаем. Что же будет? Я хочу сказать, дорогие мои, овнихи, что те, кто еще не познакомился, возможно, стоит знакомиться больше во второй части. Вообще весь месяц у вас неплохой, а вот просто такая рекомендация, после 20 числа лучше знакомиться с выгодой, с материальной выгодой, тогда будет больше возможностей, как бы больше правильных энергий к вам будут направлять ваши создатели и ваши защитники, скажем так. Итак, давайте смотрим, что же будет. Будет ощущение, что отношения длинные, длинная дорога, то есть это надолго, и даже будет красивая любовь, то есть вот карты очень хорошие, стабильные, надежные. Чего не будет? Не будет судьбоносных каких-то кармических помех, Не будет э, во второй части месяца, может быть, у вас будет такое ощущение, нужна, не нужна, такие сомнения, да? То есть вот эти сомнения выключайте во второй части месяца. У вас может появиться, появиться сомнение, что нужно, а не нужно. Особенно хочу сказать о мартовских овнях. Почему? Потому что у вас в квадратуре демон там придет и начнет вас подкачивать, и немножко какие-то козни строить, и какие-то сомнения в голову вкладывать. То есть вот такой тут прогноз. И совет мой. Тут нужен просто хороший, натуральный, здоровый секс, как говорится. А вообще, дорогие мои овнихи, номер один сегодня в гадании. У вас очень сильные позиции. У вас сейчас много энергии на все. И для работы, и для творчества, и для любви. И, извиняюсь, для зачатия детей, и для деторождения, для всего. У вас сейчас очень хорошие позиции. Ставьте лайки. Дорогие мои, буду благодарна. И пишите комментарии. Теперь на повестке момента наши тельчики. Дорогие мои тельчихи, в принципе до 23 июня у вас очень все неплохо. Почему? Да потому что прямо у вас в гостях сейчас идет, будет сейчас в, в, в июне, Идет, будет идти и плыть по вашему знаку, красиво плыть, вот та самая Венера, та самая любовь, собственно, для, ради чего мы тут и собрались, ради какой темы, темы, темы любви тут собрались. Итак, дорогие мои, значит, скажу так, общее. После 23 числа я даю вам совет, если для тех, кто не познакомился до 23-го, после 23-го исключительно ради какой-то выгоды знакомьтесь. И тогда будет получаться после 23-го. А до 23-го, если встречается мужчина, то это больше может быть для секса, для, ну, ну, больше для тела, для каких-то сумасшествий, каких-то взрывов Санта-Барбары внутри и вокруг, скажем так. Итак, что будет? Любовь будет первая часть месяца. Вторая часть месяца, э, когда, э, может быть, немножко у Вас появится ощущение, что он как бы отошел в сторону. Эта карта называется, когда он наблюдает. Это не в смысле, что пауза между Вами происходит, но он как-то Вас изучает, э, изучает Ваши повадки, что Вам нравится, что не нравится. Может быть, даже в этот месяц Вас будут больше расспрашивать, ваш партнер, не надо настораживаться, не надо бояться, а надо рассказывать ему то, что вам нравится, и то, что вам не нравится. То есть это будет, чего не будет, но в принципе плохого тут ничего не будет. Может быть вам какой то захочется, тут смотрите какой момент, благодаря тому, что Венера ползет, ползет, идет по вашему знаку, вам может захотеться вообще как-то супер, супер вал такой любви, она будет. Просто вы поймите, что она вот это и есть, чтобы у вас не было эффекта такого неудовлетворенности, что хочется еще, еще больше, еще круче. То есть может первая часть месяца немножко быть ощущение, что нет вообще сумасшедшей, как вот в том фильме. И вторая часть месяца, не будет каких-то судьбоносных помех, никто не будет влезать, вот будете друг друга больше изучать, даже если вы больше трех лет вместе живете, вот что-то он о вас возможно узнает новое, новое в вашем поведении, это его может удивить, я не говорю, что это плохое. Но ну, единственное, может во второй части месяца не прокалитесь, дорогие мои, на какую-то жадность, слишком скаридности. Или типа вот давайте ничего не купим, а все купим мне. Вот чтобы вот на этой теме может быть осторожно. И моя... Рекомендация, моя рекомендация, не хвастать, когда у вас вот так все супер, не хвастать на каждом углу, кому-то не рассказывать, даже если не на, не на каждом углу, но вот кому-то не рассказывать о том, как у вас все там крутое. Но чтобы какое-то знакомая не превратилась в тайного врага-завистника, вот как зависницу. Вот такое ощущение. То есть не рассказывать этот месяц о том, как оно у вас есть. Без надобности. Буду благодарна за лайки. И посещайте мой канал. Теперь на повестке момента Близнец, близнецы, близнечихи, дорогие мои близнечихи. Итак, что же мои, моя колода карт «Океан любви» вам расскажет про июнь 2022 года? Что же будет, что не будет и какая будет вам рекомендация от меня? Будет зависть, то ли ваша, то ли к вам. Возможно, вы устали от чего-то и смотрите по сторонам. Может быть, просто будет зависть кого-то к вам, других людей. Да, зависть в принципе будет, она, у вас, она будет до 20-х чисел. Потом идет разворот в более спокойные отношения, но у вас будет ощущение в конце... У вас может появиться такое немножко ощущение, я одна люблю, а вот он меня плохо любит, мало любит. Такое саможеление. Я вам советую выключать это саможеление, потому что человек с вами, с которым вы уже постоянно живете он у вас, я так понимаю, надолго. Для тех, кто не познакомился, ну, скорее всего, лучше знакомиться в первых двадцатых чисел, ну, как сказать, ну, в общем-то, в принципе, у вас этот месяц для знакомства нормальный весь, да? Чего не будет? Не будет того, что вы летаете в облаках. То есть что-то произойдет до 3 числа, возможно, такое, что... Ну, как-то более реально вы посмотрите на... Дорогие мои, это видео смотрят иди... ну... В принципе, конечно, и мальчики тоже. То есть вы даже если мужчина смотрит сейчас этот выпуск, или женщина, то есть первую часть месяца вы более реально поймете, что вам надо, кто вам нужен. И как-то более бытово, может быть, более натурально. А может быть, в связи с последними событиями мы как-то начинаем больше понимать, как цена жизнь, как она коротка. И поэтому... Иногда спускание с небес на землю очень хорошо. То есть более реально посмотрите первую часть июня, <coughs> а вторая часть будет немножко, хотя эта карта хорошая, все впереди, у вас будут какие-то вопросы к себе, к миру, к партнеру, а все ли впереди, да? Какие-то, может быть, сомнения, не знаешь, почему так вот есть. И мой совет, что вообще у вас отношения взаимные, хорошие. Это что-то вас, дорогая моя, или вас, дорогой мой, что-то будет изнутри немножко подкашивать, подкачивать, под, под, подшатывать, да. Очень вас прошу. Не затерзайте в этот месяц, не затерзайте, особенно до 23 числа, своих партнеров, своих партнерш, какими-то сомнениями, может, глупыми вопросами, какими-то рассуждениями вслух. Потому что вы очень знак информативный, вам надо, вот, вы недоположи, хотите все знать. Я хочу все знать, называется, да. Но вот есть вещи, которые, может быть, не все хотят оглашать, или, может быть, и не нужно что-то оглашать. Вот такой. Может быть, немножко загадочный для вас такой с какими-то за вопросами месяц, дорогие мои. Буду благодарна за лайки. Теперь... На повестке момента знак зодиака рак. Дорогие мои, сейчас по знаку июня, по знаку зодиака рак, идет демон. Он пришел к вам в гости. Пришел к вам в гости на все лето. Но мы сейчас говорим про июнь 2022 года. Итак, чтобы вы это понимали, что... Эм, э, особенно июньских раков, дорогие мои, будет подкачивать, подкашивать и подкачивать этот демон, совершить какой-то скандальчик, подляночку, нечестное что-то. вот. То есть, что будет? Давайте смотреть, что будет. Первая часть месяца все-таки более-менее надежная. Это надежные отношения. Поэтому, дорогие мои, те, кто еще не познакомился и смотрит вот этот прогноз, в идеале, конечно, первую часть до 20 числа, грубо говоря, ну, до 18 можно знакомиться. Почему я так говорю? Потому что более спокойно, плавные там какие-то идут течения по отношению к вам. Вот а вторая часть июня. Э... Эмоциональные разговоры, скандальчики, когда мы цепляем друг друга, что-то хотим, хотим высказать, что тут на нервы действует. То есть вот действительно, когда демон начинает расшатывать ваши мозги, и вы начинаете м -м, психовать, то есть внутри расшатанное, это выходит на внешний план, и мы начинаем цеплять и обвинять, и т.д. и т.п., и оскорблять даже тех, кто рядом. Ну, на кого легче накинуться? То, что под рукой, тот, кто рядом. Вот это такая история. Значит, вот это может быть, наверняка оно будет. Просто моя рекомендация. Ну, дорогие мои, с учетом того, что демон у вас в гостях, прям в ваш дом он зашел вместе с вами на плече. Берегите свою семью, всех и всех людей кто держится держит содержит вашу семью кто помогает вам содержать дом в прямом смысле этого слова то есть сейчас вы носитель такой выносительница каких-то раздоров и чего не будет не будет ощущения, что ты однолюбишь первая часть месяца потому что будет надежно хорошо тепло защитно и верно и честно скажем так Вторая часть месяца говорит, что будет мало того секса, которого вы хотите. Вот не зря будете цапаться, обижаться. Даже, может быть, мало секса, потому что вы будете плавать внутри в своих обидах и будете вот ну, самокопание такое, такая инвентаризация своих сложных, тяжелых мыслей. И рекомендация от Кассандры. От Кассандры карта хорошая. Тут и дубанчики и весна и незабудки такое просто поле нарисовано и карта называется ты нужна то есть ты нужна меньше вот тут сомнений что ты нужна или ты нужен чтобы не, не было ненужных терзаний своего партнера ненужных обвинений своего партнера вот такой вам дорогие мои прогноз буду благодарна за лайки для существования моего канала, дорогие мои, ставьте лайки хотя бы. Теперь на повестке момента прям эта карта выползла, вы выскочила. Но мы, значит, обратим на нее внимание, дорогие мои наши львицы. Итак, что будет? Чего не будет. И рекомендация от Кассандры. Итак, дорогие мои львицы, до 23 числа венера находится будет проходить по знаку телец это значит что это до 23 июня вы подвергаетесь ваша любовь ваши отношения подвергаются квадратуре этой венере к этой венере то есть квадратура вашего знака немножко такие нестыковочки они не постоянно не монотонный каждый день но что-то вот так день, день такие искорки могут летать поэтому смотрите может быть, под, под, на фоне этих искорок, кто еще не познакомился, познакомятся. <как> в этот месяц познакомятся, тем не менее. Особенно с 5 по 17 год. Для тех, кто в отношениях, может быть, эти искорки вам дадут остроты ощущений, какая-то включится такая любовная Санта-Барбара. Почему я говорю? Потому что эта прекрасная карта называется влюбленность, какое-то объерчение ситуации. Когда мы вдруг снова ракурса смотрим на своего партнера, и нам это нравится. Это нас заводит, черт возьми, как говорится. То есть это прекрасная карта. И всякие шарики летают, и фантазии среди ощущений, среди, может быть, плотских ощущений летают. Это хорошо. Но, как, дорогие мои, хочу сказать, что вторая часть месяца может немножко повернуться более негативно, более претенциозно с вашей стороны к своему партнеру, и вы захотите вот что-то сказать. Или то, что давно накипело, а вот ляпнуть, брякнуть, да? А может быть, даже тут еще один момент интересный. А может быть какой-то тайный враг, то есть ваша подруга может такую подляночку попробовать сделать и вам что-то нашептать, наболтать, сказать, вот что твой такой, вот ты знаешь, а у Люски там, а вот ее вот такой, а твой-то что такой, да? Вот чтобы не было каких-то ненужных сравнений, даже если она и брякнет, ляпнет, вы во всяком случае не несите вот эту грязь, эти чужие мысли, Чау, шмяк-бряк, не, не несите домой и не, не выясняйте вот на этой теме какие-то вот разговоры ненужные, не ведите, да? Так, что будет? Чего не будет? Будет влюбленность яркая такая, сам, такая санта-барбарская. Санта-Барбаровская, но не будет спокойной радости, скажем так. Ну ничего, у кого-то будет, у кого-то будет меньше. А вы не радуетесь, вы живите и берите от жизни все. Я бы так сказала. Это первая часть месяца. Вторая часть месяца говорит, что. Там может быть такая ситуация, что вернется, не вернется. То есть вторая часть месяца, дорогие мои, может дать вот ощущение, почему карта такая-то одна. То есть вы можете добить своего партнера, прижать его к стеночке, что он психанет, даже уйдет и соберет чемоданы. Так что, дорогие мои, вот пожалуйста, но этого как бы не будет, но оно может предположить. Во всяком случае, если соберет чемоданы, то вернется только в июле, дорогие мои, чтобы вы понимали. И рекомендация от Кассандры. Осторожно с ревностью. Очень страсти будут бушевать. Осторожно с ревностью. То есть, любая ваша подруга или друг, или знакомый, или кто, если что-то ляпнет, брякнет, что ваш Федя там пошел с какой-то с Ирой в кафе, Тут надо или проверять, или не верить. Но, во всяком случае, с нарлёта, с поворота вот так не влетать в дом и что-то там предъявы не предъявлять. Тут осторожно. То есть осторожно с ревностью. Ревность будет такая полномасштабная, как сейчас говорят такое слово, полномасштабная. И очень мощная. И, и вы человек импульсивный, очень энергонакапливающий и взрыв такой вы, выкидываете да, энергию. То есть ваши эти громы молнии могут вот разрушить, разрушить отношения. Буду благодарна за лайки. Посещайте мой канал. И теперь, дорогие мои.. В данный момент мы смотрим Девы. Что ж там Девы? Ой, почему-то карта перевернулась. Ну, ладно. Девы, Девы, Девы. Так, что же будет? Чего не будет? И рекомендация от Кассандры. Дорогие мои Девы, с 23 числа э, Венера начнет капризничать, чтобы вы понимали. Сейчас, то есть до 23-го ничего так, можно дела делать, можно знакомиться на долгую дистанцию, все впереди, да, то есть с хорошим человеком, дорогие мои девы, вам нужен стабильный человек и по большей части, возможно, вам нужен человек даже с какой-то выгодой для вас, просто не надо это новому партнеру или даже своему постоянному партнеру как-то объяснять или показывать. Вы человек прагматичный, вы любите все по полочкам, вы заточены на, на наращивание материальщины, как бы в служение материальному миру. Я не в плохом смысле ни в коем случае сейчас. Это вас, ваша такая миссия в этой инкарнации, поэтому мы должны часть миссии тянуть как крест и выполнять. Так что смотрите, первая часть месяца, карта неплохая, все впереди, но вот с 23-го как-то там могут быть чертики скакать, скажем так, да, начинаются судьбоносные помехи, какие-то кармические, даже кармические, когда вот надолго может что-то произойти, то есть береги, береги именно те отношения, где есть любовь, там, где большие сомнения, вот вы больше трех-четырех лет живете, есть сомнения, нужна ли любовь, не нужна. Это вопрос такой, знаете, это четко надо смотреть, допустим, обратитесь к астрологу, обратитесь к специалисту, если кто-то стоит на краю своих отношений и не знает, бросать этот чемодан, не бросать, что с ним делать судьбоносная для вас персона, или, или вы уже что-то с ним с ней отработали, и можно отойти в сторону и идти э, дальше в другом, э, скажем так, другой отсек, другой отрезок, жить в другом отрезке своей жизни, другой, да? То есть вот тут интересно, потому что эта карта, она серьезная, она тяжелая, она кармически сложная, помехи, или вы проходите с партнером это, и ваши отношения еще цементируются, укрепляются. укрепляются. Или вследствие чего-то они дают дальше глубокую трещину. Чего не будет? Не будет платонической любви. То есть, дорогие мои, кто знакомится в первой части месяца, там будут все варианты. да? То есть не надейтесь на то, что человек будет за вами подглядывать, и очень изучать, ходить вокруг влюбленные, томные глаза – облака, э, сладкая вата, как говорится, нет. Человек от вас захочет вот всего. Первая часть месяца, вторая часть месяца, чего не будет. Ну, наверное, не будет сильной конфронтации на фоне, на фоне э, когда мы ругаемся из-за денег. Допустим, вы хотите колечко купить, а ваш муж говорит, нет, надо там зимнюю резину, допустим. Ну, так я вот из простого, что пришло на ум, да или ваш мужчина скажет а я хотел там вот какой-то деревообрабатывающий станок хочу там для дачи что-то такое мне кажется лучше купить в данный момент деревообрабатывающий станок но это такие это мое видение ситуации и подсказка от меня дорогие мои очень интересная карта плывет корабль интересный парус и красивая роза нарисована да Роза такая, как «люблю себя», «эгоизм», знак такой, да? То есть, кто не с нами, тот может за борт прыгать. Или мы вообще вышвырнем за борт. То есть, очень осторожно, дорогие мои. Карта такая сигнальная. Иногда регулируй, она говорит так, регулируй свой эгоизм. думай. Кстати, она сочетается вот с этой историей, да? То есть, или я хочу себе кольцо, мне наплевать на всех. Или, может быть, нужнее этот деревообрабатывающий станок, и всем будет, может быть, в плюс, да? То есть вот с эгоизмом осторожно, потому что ты нужна, ты нужен. Партнер с тобой довольно честен, и, в общем, как бы все нормально, взаимоотношения неплохие, то есть ты нужна, но не надо очень сильно в июне этим манипулировать. Вот, дорогие мои, был такой вам прогноз. Буду благодарна за какие-то комментарии, за лайки. Потому что канал мой не монетизирован. И второй год он плывет, лодочка плывет за мой счет, так сказать, донатов почти нету. То, то есть, ваши обязательно проверяйте свои подписки, бывают, они слетают там у них на базе в Ютубе. Пожалуйста, перепроверяйте колокольчики и до встречи!